О курсах Академии Вебком я узнала на конференции, которая состоялась в прошлом году. Темы, которые прозвучали там, очень заинтересовали меня. До того я никоим образом не была связана ни с интернет-маркетингом, ни с маркетингом в принципе. Поэтому захотелось изучить для себя новую тему, захотелось узнать больше о такой интересной сфере. И этот курс... Он как раз подходит для тех людей, которые начинают свою карьеру, начинают получать знания о сфере интернет-маркетинга. Особенно сильными, на мой взгляд, были темы по SMM, по контенту, про продвижению сайтов. И я надеюсь, что предоставится возможность более углубленно пройти данные темы на следующих курсах Академии. Всем спасибо спикерам, удачи компании, всем спасибо.